Ну а прежде чем продолжится видео, хотя бы сказать, то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Призовой фонд розыгрыша 4000 рублей, ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Ну что, ребята, пришло время <coughs> вернуться в наш любимый дивизион А лиги ПКТ. С этого этапа я становлюсь официальным гонщиком ХАСа и, соответственно, теперь только гоняю в дивизионе А. Что же, Канада, которую я в дивизионе Б решил закончить очень интересно. Не проехал квалификацию, я просто в ней выбыв. Якобы у меня что-то произошло, я сортал с места и приехал на третье. Видео также вы можете найти на канале. Так что смотрите, что же у нас было в дивизионе А? Ну, квалификацию надо было, соответственно, проехать нормально, но так как в Б я ее не ехал, я особо не знаю, как я ее могу, в принципе, проехать по времени. В тайм-трайле там минута 8 и 4.. 400 где-то там ближе даже к 50 проезжал, но это такое себе время, я знал, что его мог улучшить. Но Канада это та трасса, где очень важно уметь проходить один, даже ну ладно, связку поворотов чертова шикана после обратной прямой, последний 13-14 поворот, если я правильно помню. Если вы умеете правильно ее срезать, не получая штрафов, вы будете тут получать кучу времени только за управление в этом повороте. Другой тут поворот, может быть, только во втором секторе. Это вот перед шпилькой идет. Достаточно медленный, ну, средний поворот. Ладно, первый коллекционный круг. И минута 9.3. Это провал, одним словом. Это время не то, которое я рассчитывал увидеть. Ну ладно, я понимал то, что я могу это время добыть. Благо были ошибки. В принципе, вторая пытка начинается неплохо. Одну десятую я начинаю отыгрывать, но да тут еще один поворот, где можно легко срезать, и его тоже надо уметь правильно срезать. Ладно, окей, херба с ним, поехали на третью попытку. В первом повороте, как обычно, начинаю выигрывать, потому что я очень широко тогда зашел. И теперь самое главное, накосичь на входе в четвертый поворот. Ну, в принципе, более-менее неплохо прохожу связку четвертого-пятого. Окей, первый сектор, ну так скажем, еще более-менее, но можно, конечно же, и лучше. Второй сектор попроще в этом плане, здесь медленно идет поворот, из него с тем стапом, которым я ехал, достаточно трудно как-то вы закатить выход, и дальше идет как раз тот самый поворот тоже, где надо уметь правильно срезать. Я же здесь очень широко на самом деле прохожу, но и да, по итогу Шикали, времени я отыгрываю вообще кропаль. Но, но я знаю то, что я могу отыграть еще в последней шикане, там уж точно там отыграть. играть. Но отыгрываю уже на шпильке одну десятую, очень хорошо выхожу и почти улучшаю до двух десятых. Ну, конечно, улучшение все равно такое себе, потому что я не выхожу даже близко из 9 секунд, а для хорошего времени здесь надо обязательно выходить. Прохожу шикарно, выигрываю еще одну десятую, но очень медленно все равно прохожу, я знаю, что можно еще ее быстрее пройти, и по итогу 9 и одна десятое время. Ну, думаю, ладно, окей. Пытаюсь на еще одну попытку, благо у меня есть топливо, пытаюсь сразу же поехать, но в первом секторе я сразу же проигрываю себе полторы десятых, что на самом деле очень и очень плохо, но отыгрываю в связке четвертого пятого поворота эти полторы десятых. Окей, думаю, ладно, будем ехать тогда дальше, вдруг еще где-то улучшим. Улучшаем уже в начале второго сектора. Конечно, да, меня по итогу сносит и по итогу мое улучшение превращается в ухудшение. Но херба с ним, я знаю, где я могу еще сэкономить это последнее шикана. Здесь также хорошо прохожу поворот, более-менее нормально срезал, чуть-чуть начинаю уже отыгрывать. Но, конечно, если посмотреть, где я уже нахожусь по коллекционному ну, по коллекционной позиции, то да, нахожусь я крайне-крайне далеко. Ну, справедливости ради, конечно, хочется сказать то, что это все-таки дивизион, где катаются очень сильные гонщики, вот и тут время по позиции минута 0,7 и 8, так что да надо было обязательно Просто стараться ну что же последняя шикана и тут же я начинаю отыгрывать почти две десятых я только за прохождение ее и в принципе ставлю ну какое то там время минута 8 и 8 вот но я знаю что можно еще улучшить в первом повороте точнее во втором повороте можно улучшить это время и я на новой попытке уже начинаю на выходе иметь одну десятую Но черт подери я начинаю очень Рано поворочить в левый пятый поворот, по итогу ловлю средства Как и этот круг мог желал, быть, наверное, на 2-3 десятых быстрее, надо. чем у меня был последний круг. Итогово, 13-я позиция. Это просто провал. Также у нас на старте здесь происходит дождь пыль, в гонке. Но идет он не всю гонку, он будет идти до. Как показывал игра, до середины. По факту, у нас до 1-3 дистанции. Что же, в старт? в на Красные огни у нас, все дела. Тут же навязываю борьбу Пусть Богданычу. Здесь, но первый поворот надо пройти его как можно аккуратно, рано торможу, чтобы не врезаться в топ Грея, того самого грей который выиграл у нас в дивизионе Б эту гонку. Да и вообще трасса как-то для него больше подходит так сказать трассы имени Грея. Но багданичья, ладно, я прохожу на выходе второго поворота уже к четвертому, более-менее приближаюсь близко к Грею, думаю надо где-то обойти, но вижу впереди кучу ников и понимаю то, что если я буду пытаться атаковать Грея, я скорее всего могу в кого-то врезаться. И я решаю что ладно. Не надо рисковать, гонка не выигрывается на первом кругу, на первых там поворотах. Просто едь стабильно, и ты гарантированно приедешь очень и очень хорошо. Просто дай своим соперникам разбиться самим, а не участвуя в этих крэшах. Собственно, я начинаю это делать, но Грей у нас проходит очень плохо, Конец второго сектора, я тут же пытаюсь этим воспользоваться, использую все свои ресурсы. Да, первый круг, но все же пытаюсь даже позже оттормозиться, чтобы пройти то, что мне это получается. Но я переключаюсь на нейтраль, из-за этого лишние пару метров пролетаю и улетаю в рейсинг-поинт. И по итогу весь мой обгон сходит на нет, и грейс возвращает себе 1-ю позицию. На втором кругу у нас приключилась веселая вещь с рейсинг-поинтом, его сносит, и по итогу он упирается еще в мирандикса. Ну, я тормажу, чтобы не врезаться кого-либо. И у нас после всего этого выезжает машина безопасности. Заметьте только, когда вышла машина безопасности. После уже столкновения со мной, в ну, меня въехали, потому что там просто реакция пошла. И после того, как я обошел Мирандикса. Но игра засчитала то, что нет. СК вышла раньше всех этих событий. И на 5 секунд, и на тебе то, что ты должен пропустить Мирандикса аникс я еще пропущу, я ладно, сказать, но просто потому что у него сейчас больше. очень плохая дельта, он оттормаживается для этого, и у нас просто оттормаживается весь пилотон, который отстает а, от лидеров, и происходит банальный контакт из-за этого, говняная, как как спасибо меня, нашей ты замечательной ты игре. игре, но херба с этим судя, обгоном на самом деле даже. даже, больше это 5 это секунд, которые просто с нихера на меня упали, и да, в Австралии я их оспорил, как раз таки, наши судьи оспорили, так сказать, убрали их, но проблема в том, что в данный момент я поеду на пидстоп, я буду отбывать эти 5 секунд, и, соответственно, если штраф был отбыт во время игры, тебе его уже никто никак не снимет. И это просто фиаско. То есть, ну, что в этой ситуации сделать, я просто ну, не, не положу ума. Соответственно, пытаюсь теперь ехать по максимуму, Грей ошибается в втором секторе, его проходит мирандикс. я пытаюсь тоже пройти, но Грей начинает защищаться, естественно, в шпильке. По 8 чуть-чуть 5 влетаю, но в этот раз уже по внешней траектории Бок о бок мы с ним проходим шпильку, на выходе я оказываюсь чуть лучше, чем Грей и по итогу возвращаю ту позицию, которую на первом кругу получил, но теперь Грей пытается меня контр-атаковать и впереди нас ждет Шиканов, который в бок о бок ходить очень и очень плохо, ну я решаю, ну хуй с тобой, проходи вперед, потому что мне не хотелось штрафов, мне не хотелось контактов, если человек... Летит, пуща летит. Я просто взял и обошел опытом на старт-финишной прямой. Как бы вопрос был на этом весь, так сказать, исчерпан. Так что я вышел вперед Грея. Ну и тем же самым он было удержаться за Мирандиксом, потому что, ну, все-таки он шел быстро, и за счет слепстрима я хотел за ним бы удержаться. Ну и что же? Пытаюсь я так дальше ехать. Постепенно, даже Зейдерс уже проиграл позицию Мирандиксу. Соответственно, я также пытаюсь доехать до Зейдерса. Но уже на девятом кругу у нас заканчивается дождь, и мне инженер, соответственно, говорит то, что давай-ка заезжать. Ну, по крайней мере, игровой инженер. моим инженером, да, просто просто посоветую здесь я заезжаю первым. А, 5 -5. К сожалению, 5 -5. Слава 5 -5. заезжает 5 -5. только на десятом кругу. Мне и тоже. это очень я плохо, потому туда что туда он туда потеряет некоторое время. Все-таки уже в этот момент так, слики не начинают так, неплохо работать. Зейдер, кстати, делает еще и лишний круг один. Вот. Ну, а я в этот момент поеду отбывать свои 5 секунд, которые игра мне просто так подарила. Как бы да. Кодмастерс, отличная игра, все дела, со следующего года замечу будет эй, Ну ладно, я теперь в этот момент подумал, как я буду возвращать эти самые 5 секунд, которые я просрал из-за того, что ну игра мне засчитала столкновение по ДСК, которого еще не было в этот момент. Ну, как-то я решил все-таки на софт, на медиум мы перешли, и потом я буду езжать уже точно в софте. Мне повезло то, что я смог обойти те самые Мирандиксы, то что его кто-то задержал. И постепенно начал на пилотон. На транс круга у нас разворачивается снежкам Зейдер, кстати, в этот момент вышел вперед. Ну, опять же, я 5 секунд стоял. Из-за этого Грей, Зейдерс меня не прошли вперед. Так мы не будете этих 5 секунд, я бы оказался впереди них и скорее всего уже был бы далеко даже впереди. На 15 круга стал быстрый друг, который долго не продержался, его тут же перебили, по сути. Вот. И потихоньку начинал наменять предыдущих но в конце 17-го круга Снимать, я ловлю гранат, по итогу 3 секунды штрафа гранат. за очень оптимистичное прохождение я шиканы бонжер, и там в принципе 4 поворота. К 18-му кругу меня уже нагоняет Мирандикс. И я принимаю здравое решение, зачем мне бороться с гонщиком, который по темпу будет быстрее меня. Лучше я за этим гонщиком буду просто ехать и держаться в его если и стриме, Что мне позволит приблизиться к, к передней идущим пилотам без каких-либо больших изменяя. проблем что, собственно, я начинаю и делать. И это, мать его, начинает очень хорошо работать. Буквально уже к концу 24-го круга мы были в сек... по секунды ход Грея, который в тот момент заехал в боксы за медиумом, вроде вторым. Хотя, казалось бы, человек выиграл гонку в Б-дивизионе, и он должен был знать, что по стратегии он мог доехать на софте без каких-либо Бол, больших бил, проблем. Он заезжал в конце 23-го круга, ну как бы без проблем бы у него софт доехал но он перешел на медиум. у меня это конечно был плюс мы с моим уже инженером который был в дискорде решили все таки на двадцатом кругу заезжать в конце его и приходить на софт как я говорил ранее по итогу выезжаю я чуть позади грея да он чуть отыграл от меня время потому что таки андеркат, все дела там но благо я там лишь в трех секундах был ну и да, еще мне еще повезло то, что Санчело не успел меня обойти, я успел нет, на выезде нет, из петлейна просто дать газу нет, и нет, уехать нет. от него. Ну и я начинаю, соответственно, свою погоню за предыдущим Зейдерсом и Топ Греем. В Но этот момент также быть, еще останавливается Мирандикс, смотри, который нет. выезжает позади меня в 80 секундах. Ну и я принимаю то же самое решение, что я принял в первый раз. Я пропущу Мирандикса при первой же возможности и поеду снова в его дрессе, плюс... Мирадекс уже было 6 секунд штрафа, соответственно, мне бояться было нечего. Просто пустить его было вперед надо. Впереди был Зейдерс, у которого не было штрафов, к сожалению, моему. И также то у которого было также 3 секунды, соответственно, мы с ним могли побороться за позицию. В конце 27-го круга нас Мирадекс обходит все-таки Зейдерса, по крайней мере, в конце обратной прямой. И теперь был вопрос, когда я обойду и как быстро я смогу обойти Зетерса, потому что если я буду сидеть очень долго позади него, я скорее всего буду проигрывать кучу времени по отношению к тому же Мирадиксу, что мне крайне не хотелось, а хотелось все-таки побороться за хорошую позицию, благо мы уже идем на шестом месте. И в данный момент, если ну, посчитать еще штрафы Мирадикса, которые увеличились до 9 секунд, что еще более лучше для меня, то уже банально мы боремся ну, за пятую позицию. Как минимум, потому что Зейдерс будет, ну, впереди нас по штрафам. Если я, конечно же, от него не оторвусь на 3 секунды, но уже идет 28-й круг. У меня, конечно, есть преимущество по шинам, но оно потихоньку-потихоньку начинает сходить на нет, потому что уже где-то к 33-му, скорее всего, кругу медиум будет чутка быстрее, чем Софт. Но и до этого момента у меня надо, соответственно, быть и Зейдерса, и впереди идущего Грея. Зейдерс немного ошибается на выходе, он проигрывает тут же Мирандик с кучу времени, выбывает из его ДРСа. И, соответственно, на обратной прямой я уже без проблем смогу обойти из Но вопрос был в том, как я смогу догнать Мирандикса, ведь между нами почти 2 секунды будет. И это пропасть, по сути. Я никак не смогу его догнать, если у меня не будет никакого ДРСа. Ну, может быть, окей, Грэй мне как-то поможет тем, то, что он будет воевать с Мирандиксом. Хотя я бы на месте игры просто взял бы где-нибудь аккуратно пустил Мирандикса, пущаю, он катится своей дорогой, так сказать, дорогой сталкера с 9 секундами штрафа. Ну и что же, 29-й круг, и начинается та самая борьба, и при этом Грей не сразу стал отдавать свою позицию, и поэтому он начинает проигрывать в поворотах, я тут же его догоняю, и полсекунды разницы сразу же тает на глазах, я уже нахожусь в его дрессе да, конечно, на данной прямой я не получил возможность открывать дресс. но на обратной прямой самое главное у меня надо получить обязательно, плюс еще на выходе немного сносит Грея, ехал, и все, 9 десятых, я в ДРСе, я в шоколаде, может, так сказать. Доиграться. Осталось лишь его догнать, обойти, ну и приехать на, так сказать, четвертой позиции. Но, возможно, и не на четвертой, возможно, да, если я... мы успеем еще уехать от Зейдерса, может быть, даже да, и на третий, и на первый свой да. подиум в А-дивизионе. Всякое может быть. Но у меня еще проблема была с батарейкой, которая была разряжена почти в ноль, что, ну, крайне печально на самом да, деле. Начинаю, соответственно, преследовать Грея. У нас впереди случается авария. Мой нам то, что впереди разбился Мэтшот, который Я шел не на не второй позиции. Не и не это не просто не замечательная не новость. Не У нас минус не один не лидер. Не и не лидер, не и не это значит, что это плюс одна позиция. И это значит, что мы с Греем будем бороться гарантированно за третье место. А если мы отрывемся от Зейдерства, то и за второе. Собственно, вот мы и догоняем Мэтшота, В нем въезжает Мирандикс. Соответственно, мы что то мы все обходим без проблем. Мирандикс решает пропустить сразу же Грея. Вот просто так. С нихера. Не О, знаю, что он так решил. Ну и тут же он еще и срезает. Потому что вот у того, похоже, у Мирандикс как очень это? сильно повреждено переднее крыло И не все. Соответственно, теперь я между думаю, мной и Топ Греем борьба за я третью думаю, позицию. Ну, если мы не отталкиваемся, конечно же, от заверса Но впереди нет, нас ждет да, лишь пять кругов. И за эти 5 кругов надо как-то доехать до Топ Грея и не выпустить из его ДРС. Зейдерс к этому моменту выпадает из ДРСа и, соответственно, я понимаю, окей, у меня есть 5 кругов, чтобы войти в топ Грея, надо попытаться сделать это на верочку. И, соответственно, я начинаю что делать? Просто экономить батарейку и ждать момента, когда Грей разрядит свою батарейку. Уже на 31-м кругу я вижу то, что у него моргает задний индикатор о том, что у него меньше 10% в батарейке. Все, отлично. Минус батарейка у Грея, значит у него минус одна, так сказать, степень защиты в виде батарейки. От Зейдерса мы почти были уже в двух секундах в принципе если повезет я могу еще на секунду оторваться от зейдерса если пройдут топ грея на 30 круге я понимаю то что окей с греем надо терпеть не до последнего круга а будет а до краски следующего все у грея гарантированно уже батарейки просто в ноль ее нету и я пытаюсь по максимуму экономить свою чтобы на последнем круге у грея не было шансов меня обойти с дрессом у него не будет батарейки соответственно я этой батарейку могу пользоваться и нивелировать Преимущество ДРСа. Конечно, на 34 кругу я был немного далеко от Грея, почти 4 между нами было. Но за счет того, что не было батарейки, а у меня она была заряжена, я его без проблем догоняю до шиканы, обгоняю и выхожу пока что, ну, виртуально вторую позицию. Но к последнему кругу между мной и Зейдерсом было 2,6 секунд. То есть буквально отравись еще на полсекунды, и я гарантирую все второе место. Все, в этот момент, я понимаю, надо топить по максимуму, пытаться оторваться от Зейдерса, потому что, ну, мне хочется все-таки по максимуму забраться повыше, и это, а соответственно, прошу, мой это шанс. Снисор, тут зеркал. же я начинаю потихоньку отрываться от Грея, он плохо выходит из связки третьего и четвертого поворота. Я пытаюсь уже по максимуму использовать софт, что в нем осталось. В связке шестого и седьмого поворота я очень хорошо выхожу, тут же использую батарейку, чтобы оторваться от Грея, у которого нет этой самой батарейки, но есть ДРС. И уже в в восьмом и девятом повороте также пытаюсь хорошо выйти, но Грей выходит чуть лучше. И, соответственно, он начинает меня достигать. И я думаю, хватит ли мне 4, десятых, чтобы остаться на этой позиции и не быть под атаками на обратной прямой. Тут все решалось в выходе из шпильки, которую я делаю отлично. И сразу же пол полсекунды между мной и Греем и Дозейдерса 2,9. Все решится буквально в последней шикане. Если я ее не обосрусь и пройду правильно... Я могу оторваться от Зейдерса. Я прохожу идеально. Три секунды от до Зейдерса и все. Три секунды Опас, штрафа мои были нивелированы. И это ждем. вторая позиция. Да, сюда! Yes! Место! Проставки, проставки. О боже! <связываю> Пушка просто! Господи! На самом деле я этой второй позиции радовался как победе в Испании, ну тоже нечто свое, ведь мы начинали с 13-й мать его позиции и удалось забраться на вторую. К сожалению, Слава сошел с дистанции, поскольку там были у него контакты много... многочисленные, так сказать, он уже несколько раз побывал в боксах и был уже банально круговым, но все равно 18 очков принести команде это было отлично. Грей же, кстати, проиграл третью позицию. По сути, он не успел уехать от Зейдерса и по итогу он финишировал лишь четвертым. Неплохой, как по мне, уже официальный дебют в дивизионе А сразу же второе место. Так что как-то так, оно последняя гонка этого года, именно лиговская. Ну а на этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про ВКонтакте. Ссылка на нее находится в описании. И увидимся уже в новом году. Пока-пока и удачи.